Добрый день! Сегодня покажу инструмент, с помощью которого можно находить и сравнивать виды разрешенного использования земельных участков. Под видео найдете ссылку на статью, в которой я опубликовал онлайн-классификатор видов разрешенного использования земельных участков. В 2014 году Министерство экономического развития России утвердило классификатор видов разрешенного использования земельных участков. Данный классификатор содержит порядка 155 видов, все они перечислены в таблице. Для удобства работы я на основании приказа Минэкономразвития разработал онлайн-инструмент, с помощью которого легко можно в течение буквально 1-2 минут найти интересующий вид разрешенного использования земельного участка, сравнить разные виды и сделать определенные выводы, которые необходимы для принятия взвешенных решений. Итак, онлайн-классификатор представляет собой таблицу, состоящую из трех графов. В первой графе содержится наименование вида разрешенного использования, во второй – описание вида разрешенного использования земельного участка и в третьем – код вида разрешенного использования. Можно визуально просматривать весь табличный вариант, я специально его оставил в открытом доступе, чтобы можно было посмотреть. Но это, на мой взгляд, достаточно долго и утомительно, потому что здесь более сотни разных видов разрешенного использования с сложным описанием. Поэтому гораздо проще использовать поисковую строку для нахождения интересующих видов разрешенного использования. Поиск осуществляется по всем графам и строкам классификатора. Например, мы хотим узнать вид разрешенного использования для магазина поисковую строку вводим соответствующее слово. При этом обратите внимание, по мере набора знаков классификатор будет автоматически подгружать те значения и те виды разрешенного использования, в которых встречается искомая фраза. Итак, вот мы видим, что первом в поиске нам выдал вид разрешенного использования магазины. И в описании можно понять, что он предназначен для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров торговая площадь которых составляет до 5000 квадратных метров. Код данного вида разрешенного использования 4.4. Также магазины встречаются в виде разрешенного использования заправка транспортных средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные бойки и ремонт автомобилей. То есть это все виды разрешенного использования, где встречается слово «магазин». При поиске необходимо учитывать один нюанс. Он состоит в следующем. Продемонстрирую на примере поиска со словом «огород». Итак, по результатам нам поиск выдал в третьей строке это ведение огородничества, что собой разумеющееся, то есть это отдыха, выращивание гражданами для собственных нужд, сельскохозяйственных культур, размещение хозяйственных построек, не являющихся, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая. Но также в поиске появились виды разрешенного использования транспорт, земельные участки общего назначения. При этом, если мы прочитаем описание виды разрешенного использования транспорта, мы обнаружим, что там абсолютно нигде не встречается слово огород. Здесь нужно понимать механику поиска, который использует данный классификатор. В частности, поиск осуществляется по всем символам, независимо от того, где они начинаются. В частности, в описании вида разрешенного использования «транспорт» есть такое слово «рода», который содержит в себе корень «род». Такой же набор символов встречается в слове, который мы везли в поисковую строку есть в огороде». То есть нужно это учитывать и при поиске, соответственно, отсекать те ненужные варианты, которые могут попадаться в связи с таким совпадением. Для примера сравним еще два вида разрешенного использования, которые часто между собой путают. Набираем садоводство. Так, вот наберем садовод и у нас вылезло три вида разрешенного использования, но нас в данном случае интересует два. Первое садоводство и второе ведение садоводства. Данные виды разрешенного использования очень часто путают между собой, хотя они по своему внутреннему содержанию абсолютно Отличаются. В частности, садоводство предполагает осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур. Как видим, садоводство предназначено исключительно для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием культур определенных. Введение садоводства предполагает осуществление отдыха и выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, а также хозяйственных построек и гаражей. Как видим, сравнение описания вида разрешенного использования садоводства и ведения садоводства существенно отличается. Садоводство не предполагает возведения каких-либо строений, тем более садовых жилых домов. При этом вид разрешенного использования ведения садоводства допускает как возведение садового дома, так и жилого дома, а также хозяйственных построек и гаражей. Данное существенное отличие нужно учитывать, несмотря на то, что по наименованию вида разрешенного использования садоводства и ведения садоводства с обывательской точки зрения могут считаться идентичными, но это не так. Таким образом, отсматривая вручную, либо с использованием поиска, можно прокачать все 155 видов разрешенного использования, которые установлены в приказах Минэкономразвития номер 540. Надо отметить, что приказ 540, который утвердил классификатор видов разрешенного использования, периодически меняется. На текущий момент в него были внесены порядка пяти или 6 изменений. Последние изменения вносились в феврале 2019 года. Онлайн-классификатор содержит актуальную редакцию классификатора, который утвержден приказом Минэкономразвития, поэтому он в точности соответствует той редакции действующей, которая на сегодняшний момент применяется в законодательстве. В последующем полагаю в классификатор будут также вноситься изменения. При внесении изменений в законодательство непосредственно приказ приказ Минэкономразвития данный классификатор тоже будет обновляться для того, чтобы выдавать действительно актуальную информацию. Если вы хотите использовать такой же классификатор на своем сайте либо каком-то другом ресурсе, можете использовать бесплатный код. Копируете его вставляете на своем сайте и данный онлайн классификатор также будет работать на вашем сайте. В случае внесения изменений в законодательство я буду редактировать соответственно онлайн классификатор и он автоматически будет у вас обновляться на вашем сайте. Поэтому вы можете быть уверены в том, что используете действующую редакцию документа. И в заключение добавлю, что в статье вы также сможете найти ответ на вопрос что будет и что делать со старыми видами разрешенного использования, которые были установлены еще до введения в действие классификатора в 2014 году. Найдете ответы на вопрос, как установить соответствие вида разрешенного использования новому классификатору, что для этого нужно сделать. И также найдете образец примерный образец заявления об установлении соответствия разрешенного использования участка классификатора видов разрешенного использования. На ну, этом все. Если было полезно, делитесь данным роликом, ставьте лайки. Желаю достойной жизни и увидимся в следующем видео.